Добрый день, мы занимаемся изготовлением ароматизаторов для автомобилей, для каждой компании, для каждой организации в индивидуальном варианте. То есть ароматизатор получается любой формы, двухсторонняя полноцветная печать с отверстием, запакованный пакетик и с резиночкой для того, чтобы он удобно подвергался для автомобиля. Если отмазки, то вам быстренько покажу несколько образцов, овальный понятно вырезается ароматизаторы лазером поэтому форма может быть абсолютно любая самая непредсказуемая изготовление притирается со шкуче и порядка ароматов к Обращайтесь по ссылке под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.